И килл кил килл с вами арткил. сегодня будет топ 5 самых популярных видео по Ваймвору. И за это вы должны поставить лайк и оформить подписку на мой канал. Статистика по подпискам меня сильно огорчает, надеюсь вы меня поняли. Погнали к видосу. Весь этот топ я составлял исключительно по просмотрам на ютюбе. И на штоп открывает всеми известнейший модератор Эвил Мастер. На его видео более 430 тысяч просмотров. Выложил он его более года назад, 15 марта 2019 года. Но на четвертое наше место топа попадает очень старый ролик от Бурундука Лайф. И совсем небольшой отрыв от Эвила. На момент снятия этого видео у Бурундука более 439 тысяч просмотров. И ролик был выложен аж 27 марта 2016 года. Нашу бронзу забирает сам Ваймборлд. Да-да, не удивляюсь, это официальный канал Ваймборлда, на котором почти 700к подписчиков. Набрало это видео больше полумиллиона просмотров, а точнее 522 тысячи. И выложен он 19 ноября 2016 года. И да, в скобочках, я советую посмотреть этот видосик. А вот здесь мне пришлось немного подумать, вставлять ли мне этот бесконечный стрим с 779 тысячами. Ну, я так подумал, и его, короче, не будет. Итак, что наше серебро забирает видео "Агеры" с с Эвилмастером, набравшее 808к просмотров. И выложен он не так уж и давно, 8 июня 2017 года. А пока я вам не показал наше первое место, Нажмите ПЖ на лайк, или если вы уже нажали, огромное вам спасибо, и можете поставить ролик на паузу написать в комментариях, как вы думаете, кто на первом месте. Ну что ж, самое популярное видео по Ваймборлд набрал Демастер, у которого больше 3,5 миллионов подписчиков, и видос, который называется читы на Ваймборлд, за который вас не забанят, набрал 850 тысяч просмотров, и был выложен... 23 июля 2016 года. Ну что же, подведем итоги. Честно говоря, я ожидал большего. Ну, хотя бы у кого-нибудь до 1 миллиона. Ну да ладно. Кто досмотрел до этого момента, напишите кодовое слово Вимер. Я хочу посмотреть, сколько людей досматривают мои ролики. И не забывайте про подписку. Также оценивайте мои прошлые видео. Всем удачи и скоро встретимся. <laughs> .